Здравствуйте, всем добрый день. В эфире КФУ Лайф. Продолжаем работу во время приемной кампании в Казанский федеральный университет 2022 года. Представлюсь, меня зовут Роман Полинсков. И сегодня у нас в гостях Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета. С вашего позволения представлю спикеров, которые сегодня постараются ответить на ваши вопросы. Светлана Юрьевна Селивановская, директор Института экологии и природопользования. Светлана Юрьевна, доброго дня. И вот как есть в своей игре Анатолий Вассерман, вот также наш постоянный гость и друг нашей программы, Тимур Инатович уходи, заместитель директора по международной деятельности. Тимур Ринатович, вам добрый день. Что же, правила нашей программы неизменные. У нас есть заготовленные вопросы, у нас есть также прямой эфир, который сейчас абитуриенты смотрят. И я сразу же напомню то, что во время прямого эфира вы также можете задавать свои вопросы. Самые интересные, самые острые, самые значимые из них мы постараемся задать нашим спикерам, нашим гостям, и они постараются на них ответить. Ну, начинаем мы по традиции со вступительного слова. Слава Юрина, Тимур Ринатович, пожалуйста, начнем, о чем мы сегодня с вами поговорим. Спасибо большое, наверное, я по старшинству начну. Конечно же, дорогие ребята, наши абитуриенты, практически все из вас определились, какой специалист вы будете в будущем. Но все-таки среди тех, которые сдавали определенный набор ЕГЭ и имеют склонность, имеют возможность поступить на несколько направлений, я бы хотела попробовать вас поагитировать быть с нами. Быть с нами – это заниматься проблемами окружающей среды. Быть с нами – это учиться в Институте экологии и природопользования. Наш институт не очень большой по количеству студентов. Именно поэтому мне всегда приятно слышать от наших выпускников о том, что у нас очень комфортный, хороший, дружный коллектив, где вы можете обратиться и к своим коллегам, и к преподавателям, и именно потому, что мы не очень большой институт, ваши проблемы будут решены. Я хотела бы сказать о том, что мы ждем вас на нескольких направлениях, и все они связаны так или иначе с окружающей средой. Ну и, конечно, с человеком, который в этой среде существует. И, конечно же, с человеком, потому что чем более комфортная будет среда, чем больше человек будет понимать, как он себя должен вести, что он делать должен, какие технологии он может использовать – тем лучше будет существование этого человека. Итак, я просто хочу вам напомнить, я прик... понимаю, что вы прекрасно знаете это все уже наизусть, что если вы сдавали экзамены по биологии, математике, русскому языку или а, биологии, а, х... или еще химии, а, вы можете стать студентами, Самого крупного направления у нас в институте – это экология и природопользование, или почвоведение, или биотехнологии. Биотехнологию мы открываем в первый раз в стенах Казанского федерального университета, именно потому что она относится к стратегически важной специальности, именно потому что за биотехнологиями будущее. Кроме этого, если вы сдавали физику, математику, русский язык, географию, вы можете поступить на очень интересную, очень важную прикладную специальность, которая называется гидрометеорология. Я говорила уже о специальности почвоведения, где мы готовим специалистов востребованных и в министерствах, и в лабораториях, и в различных надзорных органах. И еще одно направление – это направление землеустройства и кадастров. Наверное, его можно даже не характеризовать. Кадастровые инженеры, они всегда нужны, потому что земельные, имущественные отношения, они никогда не заканчиваются. И, конечно же, мы хотим, если нас смотрят выпускники бакалавры, пригласить вас в магистратуры, где мы вам обещаем, качественное образование с использованием приборной базы самой современнейшей. И учить вас будут высококлассные специалисты, которые и сами проходили стажировку в различных университетах и постараются эти знания передать вам. Так что, если вы уже определились, спасибо, что вы выбрали нас. Если вы еще думаете, пожалуйста, мы вас ждем. Спасибо, Светлана Юрьевна. Тимур Ринатович, вам слово. А, да, спасибо большое за такую возможность очередную, как ложка хороша к обеду, так и этот эфир вовремя хорош действительно для этой приемной кампании. Конечно, есть доля абитуриентов, которые уверенно идут к своей цели, они знают, какое направление они выбрали, и уже может быть спокойны за свой выбор, за свое будущее. Но также есть доля абитуриентов, которые с некоторой такой долей растерянности ходят между двумя институтами, двумя вузами, и приходят и задают правильные вопросы, а ведь круг вопросов настолько широк, что вот в рамках эфира его раскрыть невозможно. Мне хотелось бы Наоборот, конечно, больше и больше вам становится. Да, вопрос. и мне хотелось бы в очередной раз напомнить о некоторых способах коммуникации с нами. Во-первых, на сайте нашего университета, нашего института есть контакты, и мои контакты. Вы можете звонить, писать в любое удобное время, любым удобным для вас способом. Кроме того, вы можете, если вы в Казани, вы можете прийти в приемную комиссию, и мы с вами вместе, в общем, найдем ответы на те вопросы, которые у вас э, возникли. А, кроме того, у нас есть социальные сети, вы можете посмотреть, как живет наш институт, как ярко живет институт. У нас вот большинство абитуриентов не представляет, насколько у нас романтично проходит лето у наших студентов. А ведь если зайти в группу, то там действительно, она в группу ВКонтакте, например, то она изобилует фотографиями с практик. Это очень И ярко. И фильмами даже. И фильмами даже про практики. Вот таким образом, если вы еще не ознакомились, ознакомьтесь. Если у вас есть вопросы, вы можете... Позвонить, можете прийти, мы вам обязательно постараемся помочь. Вопросы есть, и эти вопросы наша редакторская группа подобрала, и сейчас самые часто задаваемые мы с вами будем разбирать. Напомню то, что по ходу прямого эфира вы можете задавать свои вопросы в нашу социальную сеть ВКонтакте, группа Казанского федерального университета. Поехали по вопросам, которые у нас уже были заготовлены. Первый из них. Много ли в этом году желающих поступить в ваш институт? Но точного количества, конечно, назвать... Я да, точное количество, конечно, назвать пока сложно. Дело в том, что есть доля анкет, которые не приняты. Не приняты по причине того, что абитуриенты что-то недозаполнили или недоподписали заявление о приеме. То есть их они все хорошо заполнили, приемная комиссия приняла, проверила эти документы. Но для участия в конкурсе абитуриенту требуется еще раз посетить свой личный кабинет и нажать на кнопочку «Подписать заявление о приеме». И тогда у увидит себя в конкурсных списках, увидит свое место. И таким приятным бонусом будет то, что он не сам будет высчитывать свою позицию в рейтинге, а у него будет удобный интерфейс, где очень понятно будет указано его место в рейтинге по оригиналам, в общем конкурсе и так далее. Кроме того, есть доля абитуриентов, которые подают через госуслуги. И также не все анкеты пока выгружены, но опасаться не стоит. Эти абитуриенты гарантированы в конкурсе, они также будут в общем рейтинге. Это просто дело времени. Если вы поступаете на основании аттестата, диплома среднепрофессионального образования колледжа, предположим, то... Вам следует, конечно, внимательно прямо сейчас отнестись к вашему личному кабинету, так как вам предстоит сдавать внутренние испытания, и вам до 15 числа обязательно надо, чтобы ваш статус был как участвует в конкурсе. Только тогда вы сможете пройти эти экзамены и поступить в наш институт. Я, может быть, добавлю да, слово. Вы знаете, я, конечно, как директор, мониторю конкурсную ситуацию ежедневно. В настоящий момент по количеству заявлений, которые поданы в наш университет, конкурс составляет примерно 4 человека на место. Но не пугайтесь, потому что вы прекрасно знаете, что каждый абитуриент имеет право подавать на 5 направлений внутри нашего университета. Поэтому ребята, которые подают к нам, также еще подают на биологию, психологию, на геодезию и так далее. Но в целом, если мы считаем абсолютное количество заявлений, это примерно соотношение 1 к 4. У нас всего мы принимаем в этом году у нас 214 бюджетных мест, и плюс ко всему мы можем еще принять порядка 80 человек студентов на контрактной основе. Что же, замечательно, пройдемся дальше. По вопросам следующий звучит так. На какое направление самый большой конкурс? Итоговых результатов мы пока не знаем, но вот, Тимур Иванович, наверное, больше вам относится, так как вы прям в полях работаете, каждый раз нас видим там. У нас в теме всегда. Конечно, одно из самых популярных направлений – это экология предупользования, которое привлекает к себе внимание наибольшего количества абитуриентов, Но тем не менее, если, как сейчас, как сейчас подходят часто абитуриенты, уже расстроенные, говорят, что я вижу себя на 200-й строчке, и они думают уже об альтернативных вариантах, не торопитесь с такими выводами. Дело в том, что, как Светлана Юрьевна правильно сказала, студенты несколько рассеиваются, да, они имеют возможность подать в 5 вузов, 5 направлений, а еще и на контракт столько же. Вот. И, конечно же, приемной комиссии, сотрудники приемной комиссии, в общем-то, держат руку на пульсе и коммуницируют с абитуриентами. Мы имеем некоторое представление о том, кто будет у нас учиться. И таким образом, не делайте резких движений, подойдите с холодной такой головой и лучше посоветуйтесь с нами перед тем, как принять решение о неучастии в конкурсе, если такое вы замышляете. Угу. Слон Юлия, что добавить? А, нет, я просто хотела бы еще раз сказать, что ребят, не пугайтесь, если вы видите себя на двухсотом или на трехсотом месте. У нас сейчас порядка 700 заявлений. Это не значит, что все ребята, которые выше вас по баллам, все будут учиться у нас. Они просто, ну, как бы выражают желание учиться здесь. Ближе к двадцать пятому числу. Вы будете четко видеть по заявлениям о согласии на зачисление, какое место вы будете занимать. Более того, и после 25 июля вы имеете возможность подать согласие о зачислении или отозвать, если вас как бы, конкурс где-то больше приличает. Поэтому пока не, не, не переживайте, все будет хорошо. Вот. И еще пару слов буквально. Абитуриенты в то же время как-то боятся или жадничают подавать вот это заявление о согласии на зачисление, ну то есть такое подтверждающее серьезное намерение в отношении нашего института. Напомню, что такое заявление вы можете подать трижды. Таким образом, в общем-то, вы сейчас не ограничены в этой возможности. И наоборот, мы даже вас призываем подавать такое заявление, чтобы мы вас видели, чтобы вас видели ваши одноконкурсники, участники этого конкурса. Это сделает конкурс более прозрачным, прозрачным для всех, собственно, чтобы все выбрали себе место, к которому они стремились. Что ж, продолжаем. Следующий вопрос. Подскажите, какие направления вашего института более востребованы на рынке труда? А, ну, я, наверное, начну, uh -huh. потом Тимур Ринатович меня подкорректирует. На самом деле, все направления нашего института, они сочетает в себе фундаментальное образование и прикладное. И именно поэтому а, наши выпускники, с, ну, за редким исключением, и то это, как правило, ну, как бы, бывает не нашел себя в профессии человек, а, находят себе работу именно по специальности, то есть не а, мерчендайзером, не еще кем-то, а по специальности. А, вы... Для того, чтобы мне не тратить время, зайдите, пожалуйста, на наш сайт, на сайт нашего института, да, на общем сайте университета. И там прямо написаны места работы, которые принимают наших студентов, где работают наши выпускники. Более того, очень много фирм и организаций... Извините, пожалуйста которые наши выпускники основывают, они являются владельцами и которые с удовольствием берут наших выпускников. Конечно же, прям министерство просят наших выпускников, и в Министерство экологии, и в Министерство сельского хозяйства, и в, работают наши в Министерстве информатизации и связи. Огромное количество лабораторий, надзорных органов, таких как Росприроднадзор, Россельхознадзор и так далее, они укомплектованы нашими выпускниками. Я уж не говорю о метеорологах, о гидрометеорологах, да, которыми укомплектован аэропорты, управление гидрометслужбы Республики Татарстан, и постоянно идут письма присылайте, присылайте и на север, и в нефтедобывающие компании, где это требуется. Нефтедобывающие компании с удовольствием берут и экологов наших. Да? То есть, ну, кроме того, я хотела бы сказать, что вот, поскольку мы биотехнологию набираем в этом году только на контрактной основе, поскольку это первый набор, некоторые наши работодатели изъявили желание оплатить учебу Студентов для того, чтобы они потом пришли к ним работать. То есть студент как бы ничего не будет платить за свое образование, но при этом он будет иметь обязательство отработать в таких компаниях, где нужны биотехнологи. Угу. Буквально пару слов. Действительно, если уж говорить о цифрах, конечно, мы мониторим количество студентов, которые выпускников, которые идут а, дальше учиться и которые идут а, работать в профессию. И в профессии остаются более 80 Процент, идут в профессию более 80% процентов наших студентов. Конечно, мы не можем отслеживать полный жизненный цикл, но 80% выпускников — это с учетом и тех, кто после по окончании бакалавриата идут в магистратуру. Таким образом, в общем-то, мы… Э, их в себя влюбляем еще на стадии бакалавриата, и они с удовольствием продолжают обучение в магистратуре. И, кроме того, хотелось бы пригласить и выпускников других вузов, кто закончил бакалавриат, другие профили. Участвуйте, подавайте на заявление на поступление на магистрские программы нашего института. У нас тоже достаточно много мест, и мы будем рады вас видеть на наших экзаменах, а потом и на наших магистрских программах. Что ж, продолжим блок вопросов, касающихся поступлению. А, следующий вопрос звучит так. Расскажите про льготы в вашем институте. институте. Это к вам. А, так, но, когда, вы, когда вы заполняете личный кабинет, то вы имеете возможность заполнить и а, такую категорию, как льготы, а, и индивидуальные достижения. А, очень важно, что... А, за индивидуальные достижения дают дополнительные баллы, поэтому а ведь при поступлении действительно 2-3 балла суще, играют существенную роль. И тут очень важно, что вы должны не только заполнить, но, наверное, проконтролировать, чтобы все ваши индивидуальные достижения были учтены. На сайте университета, на сайте приемной комиссии постоянно обновляется, есть перечень ежегодно обновляемый перечень олимпиад, которые учитываются при приеме. Таким образом, ну и в этом конкурсе уже есть абитуриенты, которые являются призерами Всероссийской Олимпиады и которые получат при преодолении определенных порогов по ЕГЭ, получат 100-бальный результат и, собственно, будут вне конкурса зачислены. Поэтому очень внимательно к этому отнеситесь, и у вас не будет возможности добавить это бал, эти баллы, когда уже ну, свершится, когда конкурс уже свершился, уже, и вы, не дай бог, из-за вот этих вот недостающих баллов, может быть, не поступите в наш институт. Поэтому следите внимательно, если что, обращайтесь к нам, мы поможем вам подкорректировать эти сведения. Ну и еще прям несколько слов. Это мы говорили, Тимур Инатольевич говорил о, те, о тех льготах, которые у вас есть при поступлении. Mm. Когда вы будете студентами, причем я тут даже не использую «если», да, когда вы будете нашими студентами, имейте в виду, что вы будете иметь различные возможности зарабатывать деньги, уже будучи студентами. В частности, например, все студенты, начиная с третьего курса, которые активно занимаются научной работой получают повышенную стипендию а студенты которые являются активистами в плане социальной деятельности это волонтеры или а, те которые участвуют в студенческой весне или еще что-то такое они получают повышенную стипендию которая в шесть или семь раз больше обычной стипендии а, те стипен... студенты которые отлично учатся получают повышенную академическую стипендию, размер которой составляет порядка от 10, по-моему, до 12 тысяч. Кроме того, сейчас существуют различные программы для студентов, в частности, например, такая программа, как студенческий стартап. Совсем недавно был разыгран один из раундов такого конкурса «Студенческий стартап». Казанский университет подавал от всего Казанского университета порядка 140 заявок от студентов, а 23 заявки наших студентов университетских поддержаны, они получат по миллиону работ, рублей на реализацию этого стартапа. Одна из таких заявок, это заявка студента, которые учатся в нашем институте. То есть, представляете, мы можем не только учиться, но сразу и учиться бизнесу разрабатывать. Но ну, еще есть различные стипендии, такие как стипендия мэра нашего города по благоустройству. И наши студенты очень часто выигрывают эти стипендии, которые составляют порядка 30 тысяч рублей. Ну и различные конкурсы студент, которые, то есть если вы активны, вы можете этим заниматься, и вы можете иметь такой приятный бонус, как финансовая поддержка. Ну, то, что для студентов, это замечательно, но пока что ребята не перешли. Я понимаю, то, что им сейчас приятно смотреть наш прямой эфир, когда вот на тебя смотрит директор института и говорит, прям утверждает, будешь студентом, будешь. Вернемся все-таки к абитуриентам. Добьем вопрос про льготы. И тут у нас был как раз-таки вопрос, кому даются дополнительные баллы. Ну, Тимур Иванович начал уже на него отвечать. Сказали то, что есть перечень Олимпиад, но помимо Олимпиад, есть же что-то еще, за что можно получить дополнительные баллы для соблюдай, поступления. наверное. Ну, э, за, э, отличный, за аттестат с отличием даются mm -hmm. баллы, за значок ГТО даются есть обязательные ну я не знаю мы будем счастливы, если такие к нам поступят там в том числе призеры Олимпиады и прочие Олимпиады в смысле я уже точно ну, знаю, что будут, я видел в списке Я имел в виду спортивные Олимпиады, а, которые это... <laughs> вот так что действительно этот перечень существует обращать на него внимание Единственное при подтверждении таких индивидуальных достижений это занимать несколько больше времени, так как его подтверждает не один человек, а кроме тех секретаря еще отдельный человек занимающиеся льготами. Вот таким образом вы, ну, еще раз говорю, контролируете этот процесс, пожалуйста. Хорошо. Закольцуем тему с новым вашим направлением, когда рассказывали то, что есть организации, которые готовы заплатить, чтобы ребята потом у них учились. Вопрос звучит следующим образом. Сотрудничаете ли вы с организациями по трудоустройству студентов? Уточните вопрос, пожалуйста. Имеется в виду не биржа труда, имеется в виду а, различные да. организации. Да, да, да. То есть это происходит, как, как правило, таким образом. Есть два варианта. Первое, это когда студенты-бакалавры после третьего курса, у них есть такой раздел «Производственная практика», который проходит летом, а у магистрантов между первым и вторым курсом они идут на практику, как правило, на какое-то производство или в какую-то организацию. Как правило, ребята подходят к своим руководителям и говорят, может быть, вы мне порекомендуете, где мне лучше пройти практику, потому что я вот хочу в будущем работать там-то, там-то. И, как правило, руководители им подсказывают, основывается это на контактах между работодателями и сотрудниками нашего университета. В последнее время, как это, участились случаи, когда к нам обращаются работодатели, и мы обычно эту информацию, ну, помимо сайта института, размещаем в социальных сетях, группах, так вот на, буквально в течение последнего месяца. Обращались, во-первых, организации, которая раньше называлась ТАТНЕФТ, а сейчас стали они подразделением экологической безопасности ТАТНЕФТ, которым нужны наши выпускники, обладающие умениями ставить лабораторные анализы, хорошо читать нормативную документацию и так далее обращалась биотехнологический кластер, который создает тоже татнефть в Альметьевске с приглашением наших выпускников поработать там и аналитиками, ну то есть не ручками, а головой. Совсем недавно приходил запрос, и это тоже мы размещали в социальных сетях. Всероссийский научно Исследовательский институт речного хозяйства, по-моему, то есть озероведения, где также нужны специалисты, водники, которые хорошо знают экологию рек, экологию озер, гидротехнические сооружения и так далее. То есть приходят из... Да, ну это я знаю, потому что все-таки я больше по специальности эколог-биотехнолог, и, как я уже говорила, постоянно приходят запросы из кадастровой палаты, из управления гидрометеорологических служб от а, северных нефтяных компаний, где без прогноза погоды они как без рук. И, позвольте пару слов. А, кроме того, у нас в институте ведут занятия некоторые также и представители работодателей. Кроме того, представители работодателей входят и в комиссии государственной комиссии. Таким образом, представители работодателей готовят специалистов под те отрасли, под те предприятия, в которых они работают, и высматривают, в том числе э, с таким желанием взять, в общем-то, выпускников э, этих направлений к себе на работу. Я ну. чуть -чуть -чуть да, одно да, слово да. скажу, да, потому что, наверное, я немножко ушла в сторону. Почему я говорила о важности производственной практики? Потому что когда студент идет на предприятие, на него, конечно, смотрят, и у нас очень много э, было э, ребят которые после производственной практики дальше их приглашали на работу, и они оставались работать и дорастали до больших начальников, а потом они слали нам запрос, потому что они знают, чему мы учим и на каком уровне мы учим. И да. это очень приятно. Это, это, это только радует. Mm -hmm. а, что же, вопросы про поступление, они у нас подошли к концу, и так как, Светлана Юрьевна, еще раз вернусь к тому Уверенно, четко, твердо сказала абитуриентам, то, что вы будете учиться. Давайте немножко поговорим о студенческой жизни. Два вопроса у нас осталось. Первый из них звучит следующим образом. Какие возможности есть для тех, кто хочет заниматься наукой? Спасибо большое за вопрос. Я боюсь, что сейчас я своим разговором съем все остальное время. У нас возможности есть огромные. С чем это связано? Вы знаете, современная наука в естественно-научных направлениях, она, конечно, связана с тем уровнем технической оснащенности лабораторий, с тем оборудованием, которое у нас есть. А университет в целом... Начал очень сильно расти в технической оснащенности в 2010 году, когда стал федеральным университетом. Следующий у него был этап, прям вот обновление оборудования, когда университет вошел в программу ТОП-5-100. И я хочу сказать, что сейчас лабораторию университета, я уж похвастаюсь за весь университет, и в частности, лаборатории нашего института очень хорошо оснащены современным оборудованием. И если где-то лет 10-15 назад мы с удовольствием ездили в Германию в роли просителей, дайте нам у вас поработать, то сейчас к нам приезжают коллеги из Германии, из Израиля и говорили... А у вас есть вот этот прибор, а вот этот прибор и так далее. Очень часто к нам на наши приборы приезжают коллеги из других городов, из Саратова, из Пензы, из Екатеринбурга и так далее. И все это оборудование мы предоставляем, на всем этом оборудовании мы предоставляем возможность работать студентам при выполнении исследовательских работ. У нас хорошее оснащение таких направлений, как землеустройство и кадастров, Современными летательными беспилотными а, а, а, аппаратами. аппаратами. Да, у нас а, прекрасная а, тримбловская вот эти вот для а, построения 3D-макетов для оценки. А, у нас чудесные автоматические метеостанции слежения а, за состоянием воздуха. Это все поднимает студенческую науку на достаточно высокий уровень. Я опять-таки с уверенностью скажу, что те ребята, которые активно занимаются наукой, они становятся авторами публикаций, взрослых публикаций в хороших журналах. Кроме того, я вот тут не могу говорить за весь университет, у нас в институте принято, что человек, защищающий магистрскую диссертацию, то есть, который заканчивает магистратуру, обязательно должен опубликовать свои результаты, чтобы они прошли апробацию общественности научной, подтверждающую важность и нужность этого исследования. Поэтому возможности для исследования огромные, приходите... Я очень люблю таких мотивированных студентов. Тимур да? Да, буквально пару слов. И ну, теперь о приземленной на науке. Да, в университете всячески поощряется а, участие в научных кружках. И действительно такие объединения есть. И кроме того, это такой живой организм, а, что студенты могут сами стать инициаторами таких кружков. Поэтому, если вы любите, ну, предположим, программирование и хотите глубоко этим заниматься. Мы также можем, мы поможем вам объединиться вокруг этого, поможем с преподавателем, ну, с приглашением преподавателя, или, может быть, если мы сами компетентны в этом, мы сами вам поможем всячески это запустить. Так же, как и в других институтах у нас есть студенческое научное общество, которое управляется самими студентами. Таким образом, для занятий наукой в университете есть все. И вот Светлана Юрьевна поскромничала университету и институту доверена ну, такая высокая миссия, в том числе, как нам доверен создание карбонового полигона. О, да. Вот. И ну, что тоже подчеркивает лишний раз тот уровень. Он создается ведь не просто по, там, по территориальному признаку, хотя по нему тоже, но и по тому, где есть научный потенциал для создания такого полигона. И он у нас есть. Да, чтобы было понятно... Все знают проблему изменения климата, все знают о том, что в мировом сообществе принято решение каким-то образом мониторить вот это изменение климата, в частности изменение температуры, и начать разрабатывать технологии, чтобы сдержать это изменение климата, потому что не так страшно, да, ну подумаешь, стало у нас на полградуса, на градус теплее, да, но вы, наверное, видели совсем, вот вчера или позавчера по телевизору на Краснодарский край напала саранча. Почему? Потому что стала зима теплее на полградуса. И вот эти кладки саранчи за зиму не погибли, они все вылупились. И вот подумаешь, полградуса, да, и такой нанесен ущерб. Будут изменения водных режимов, будут изменения структуры сельского хозяйства, что приведет к каким-то продовольственным кризисам и так далее. Вот Для того, чтобы осуществлять мониторинг парниковых, они сейчас называются климатически опасных газов, которые вызывают изменения да, вот этих, этого климата, для того, чтобы разрабатывать технологии в сельском хозяйстве, в промышленности, как нам забрать эти газы из атмосферы да, с помощью растений или с геологическими какими-то методами, создаются под эгидой Минобра так называемые образование ⁇ Карбоновые полигоны ⁇ Сейчас их на всю страну 14. Мы были восьмым полигоном, которому Министерство образования доверило такую функцию. И это тоже одна, одно из научных подразделений нашего института такой вот карбоновый Слушай, Замечательно, у нас остается последний вопрос. Чем занимаются студенты во внеучебное время, помимо науки? Вы знаете, я, я в общем, наверное, счастливый человек, потому что я искренне считаю, что студенты во внеучебное время могут заниматься тем, что они хотят. И я, как сказать, и мы не должны диктовать им, чем им заниматься. Мы можем предложить что-то, ну, как сказать, как институт, как университет. И у нас есть прекрасные спортивные залы, да, у нас есть прекрасная возможность для развития самодеятельности. У нас есть прекрасное объединение в нашем институте студентов, да, связанное с Министерством экологии и природных ресурсов, будет чисто, который занимается вопросами там, благоустройства да, городов и так далее. У нас есть прекрасные волонтерские движения, да, которые занимаются, ну, не смейтесь, пожалуйста, которые посещают питомники животных, да, собак приносят туда корм, ухаживают за ними и так далее. Я думаю, что студенты ходят в свободное время по клубам, я думаю, что они ходят на свидание, я думаю, что они ездят в лес походы, и это прекрасно, потому что, Тимур Иванович сказал, самое прекрасное время у студентов – это летняя практика. Я заканчивала биофак, тогда еще не было института экологии, который лежал в основе нашего института. И прошло столько лет, но именно летняя практика с гитарой, с костром и так далее, она, конечно, запомнилась на всю жизнь. Поэтому, если у вас есть какие-то увлечения и если вы хотите какой-то получить от нас помощь, приходите. Все, что вы делаете и все, что в рамках прав правового поля, приветствуется. Тимур все что вы? Ну и кроме того, конечно, у нас институт традиций, у нас очень есть красивые традиции, Конкурсы, кра да. красивые мероприятия, которые ни в коем случае не по, не по указке администрации делаются. Таким образом, в общем-то, студенты находят способы самовыражения, не только в стандартных фестивалях, в ну, где они танцуют я. и поют, но также и э, на базе института, и также в Уникс, на базе Уникс у нас проводятся чисто институтские мероприятия, очень красивые, и вы, когда станете нашими студентами, тоже примете в них участие. Вот вы знаете, как я сейчас сразу вспомнила, mm -hmm. у нас есть прекрасный э, конкурс, который называется «Мистер и мисс Экопак». Mm -hmm. Я два или три раза... Сидела в жюри, но ну, просто великолепно, такие красивые девушки, такие мужчины чуть ли не в смокингах и так далее. Есть прекрасное мероприятие, когда собирается студ актив. Ну, во-первых, они в сентябре уезжают обычно на базу практик, на базу буревестник для того, чтобы там построить какие-то планы. А потом они достаточно часто все вместе парадно встречаются, когда один студент актив передает бразды правления, ну, выпускники следующему, вручается грамотно, и там они поют песни и танцуют. Года четыре назад меня поразило, когда они, я только боялась, как бы у меня пол не провалился в здание, когда вот, вот человек пятьдесят, да? вот просто зазвучала музыка, и они, как этот флешмоб, начали танцевать один танец. Я говорю, откуда вы знаете? А, мы, говорит, еще два года назад вы учили, когда буревестники были. То есть есть огромное количество дел, которые они делают, и мы видим только поверхность, да, вот самую красивую часть. А так они, конечно, живут, и у них много интересов, они объединяются и... В общем, не скучно, ребята. Не, Живется и нет, не, скучно не скучно учиться. И иногда очень не скучно. Ну что ж, на этом у нас вопросы подошли к концу. Благодарю вас за то, что вы смогли на них ответить. У нас остается последний пункт в заготовленных вопросах. Это ваши пожелания абитуриентам буквально пару слов. Что же может переплюнуть слова, вы уже точно поступите, да? Да, я думаю, как бы это еще сказать другими словами. Ребят. Учиться в Казанском университете – это очень почетно. Быть студентом Казанского университета – это значит быть выпускником навсегда и нести очень гордо это имя выпускника Казанского университета. Быть студентом Института экологии и природопользования это удовольствие, это хорошие друзья на долгие времена – это запомина... запоминающиеся события, это хорошие преподаватели, которые становятся к вашему окончанию друзьями, а когда вы приходите как выпускники, это уж точно коллеги. Я очень надеюсь, что вы будете нашими студентами, что вы будете нашими выпускниками. Главное, чтобы мы закончили университет таким же составом, как вы поступите, я думаю, что я очень надеюсь, что вы будете нашими коллегами, к которым мы будем обращаться с вопросами, и вы тоже будете нам помогать. Тимур Иванович. Тут добавить нечего. До встречи на вручении студенческих. Что ж, еще раз большое спасибо, что нашли время к нам прийти и ответить на те вопросы, которые абитуриенты нам ранее Задавали, жалко с вами расставаться. В этом сезоне уже, к сожалению, вашего института не будет. Но увидимся в новом сезоне, в октябре. Институт сентябре. будет инста э, лайфов не будет. Mm -hmm. Институт будет. Да-да-да, да. Эфиров, говорю, не будет уже с вашим институтом, но в новом сезоне надеемся будет почаще. На этом все. Это был КФУ Лайф для Института экологии и природопользования. Наша программа продолжает свою работу. Времени остается совсем немного. Институты еще будут к нам приходить, так что готовьте вопросы и задавайте в нашей группе ВКонтакте Казанского федерального университета. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Пока.